всем доброго время а, немного о прицепах а, мы можем предложить два варианта прицепов вот они перед вами категории b от категории бы Значит, это без тормоза наказа, наката этот с тормозом наката это основное отличие ну, соответственно в цене в цене есть разница тут выбираете под свою лодку если большая лодка, то рекомендуется категории БЕ -E брать, а небольшие лодки можно в некоторых случаях обойтись прицепом категории Б. Вот они у нас под клиентов заказаны, стоят, ждут, когда мы их доработаем под установку нашей лодки. Значит, сходни устанавливаются по-разному на этой лодке. На этом прицепе, значит, впереди, на стопах, а на этом внутри пенала. Вот, кстати, сам пенал.